Добрый вечер! Сегодня я расскажу о оптическом прицеле, который был установлен на эту винтовку Hatsan IT-4410 в тактическом исполнении. Недавно я делал обзор об установке оптического прицела другой марки на такую же винтовку, но там был немножко другой прицел. Это именно прицел в тактическом исполнении. Он был куплен мной в Китае на сайте Алиэкспресс за 55 долларов вместе с доставкой. Прицел пришел в такой коробочке. Марка у него «Снайпер» написана. Описание на английском языке. Скажу сразу, описание немножко не соответствует. В части той, что написано прицел имеет подсветку сетки двух цветов. Фактически китайцы меня обманули и прислали с подсветкой сетки трех цветов. Вот в таком хорошем смысле. Позже я остановлюсь на этом. В коробке имел, имелся сам прицел. Такая таблица Значение сетки мелдот, справочник такой небольшой, две батарейки для подсветки, одну я уже установил, крепление прицела на планку вивера, о нем я тоже расскажу, потому что оно не подошло на эту модель. Крепление неплохое, но не подошло. Почему? Объясню. Такой вот паспорт с описанием, с кратким по настройке прицела. Тоже на английском языке. Тряпочка для просерки и силикогель. Вот такой неплохой комплект. Все упаковано качественно. Сам прицел весит 400 граммов. А такой Приятный на ощупь, довольно тяжелый, сделан качественно. Имеет вот такие крышечки, закрывающиеся закрывающие линзы. Эти крышки съемные, то есть их можно при необходимости просто снять. Рукоятки регулировки прицела в тактическом исполнении. То есть не требуется монета или отвертка. Вращаются они просто пальцами. На них имеются вот такие крышечки. Прицел кратностью от 3 до 9. Имеет постройку от диоптрии. Имеет отстройку параллакса вот, от 3 фунтов до бесконечности вернее не фунтов а футов футе у нас 90 сантиметров соответственно четкая картинка в этом прицеле будет уже с расстояния 2,7 метра что довольно большая редкость как правило прицелы дают картинку от 10 метров четкую но ну, я проверял действительно это все работает вот такой рычажок, вернее, ручка с рисками. То есть каждая подсветка имеет три уровня яркости, которые соответствуют цвету подсветки. То есть вот сейчас первый, второй, третий красная подсветка. G это значит подсветка выключена. Вот три уровня зеленой подсветки. G выключена, и три уровня синей подсветки. Достаточно первого уровня. Вполне. Подсветка очень яркая, и больше единицы не стоит ее ставить. Столкнулся со сложностью установки этого прицела именно на эту модель винтовки. Вот здесь стояла прицельная планка, передняя. Мне пришлось ее открутить, потому что вы видите, расстояние очень маленькое между прицелом и корпусом металлом винтовки. Вот эти вот крепления, ласточкин хвост, у меня остались от другого прицела, который установлен на другую винтовку. И они пригодились. Почему не встали вот эти крепления, которые шли в комплекте? сейчас я покажу вот эти крепления они по высоте значит вот здесь вынесены на 20 миллиметров под планку вивера имеют выступ вот этот винт он выступает соответственно в самой планке тут должно быть видно имеются пазы вот эти пазы они пропилены в планке через определенное расстояние. Соответственно, для того, чтобы прицел встал, нужно, чтобы каждая планка, каждый вот этот крепеж попал в свой паз. Но в то же время он должен держать прицел. Поэтому мы сначала одеваем вот эти крепления на прицел, а он такой компактный, поэтому пространства для маневра мало. Вот когда я посадил на место, на прицел вот эти крепления, оказалось, что они совершенно не совпадают вот с этими прорезями. И как бы я его не двигал, установить его было невозможно. То есть был единственный вариант выдвинуть его далеко вперед вот сюда, но тогда слишком большое расстояние было бы от глаза до прицела. Соответственно, было принято решение установить другие крепления, которые вот таким образом у меня встали. Сейчас целится абсолютно комфортно. И прицел, линия прицела самого максимально близко расположена с ствола, что дает у нас минимальное отклонение при прицеливании и легкость настройки этого прицела. Также еще один плюс того, что прицел расположен близко к самому оружию, это то, что оно, сейчас покажу, очень хорошо ложится в чехол. Вот такой чехол. О нем я уже рассказывал в прошлых обзорах. То есть, вот, практически... От рукоятки, края рукоятки до края прицела занимается все полезное пространство этого чехла. Соответственно, если бы прицел был выше расположен, то были бы трудности его с расположением винтовки вот в этом чехле. А так все спокойно закрывается и застегивается. Сейчас я попробую продемонстрировать подсветку, Насколько это получится Вот Это у нас красная подсветка На минимальной яркости вот Я увеличиваю Двойка Тройка ну, Камера немножко Не так передает Как это воспринимает глаз Зеленая подсветка Три уровня синяя подсветка как говорится на любителя прицел этот я пока не пристреливал ввиду холодных погодных условий у нас сегодня идет град и сильный ветер в ближайшие выходные обещают хорошую погоду я пристреляю и наверное в одном из обзоров покажу результаты стрельбы на этом обзор заканчиваю. Спасибо.